Новая жизнь меняется, меняется страна Улицы знакомые меняют имена И названия старые заново опять На Елецких улицах можно прочитать И названия старые заново опять На Елецких улицах можно прочитать Торговая, Несницкая, Орловская Дворянская, Московская. Названия старинные, опять берут Домой и стальный страх. нам светлого советская, коммунаров мира и Новокузнецкая раньше лет спалаг старине любовь. Раньше храмы рушили, нынче строим вновь. 70 лет спалаг старине любовь. Манежная, Соборная, Пустенская, Зараздольская и Введенская. Название старинное. Ясмитская, Орловская, Варянская, Стара, Московская. Названия старинные опять вернулись к нам. Какие судьбы перелетные домой из дальних стран? Какие судьбы перелетные домой из дальних стран?